видео. привет. Привет. Представьтесь, пожалуйста. Бредихин Олег Николаевич, председатель участковой избирательной комиссии номер 8077, образованный на базе посольства России в Греции. С технической точки зрения, вы руководитель избирательной комиссии. Как проходят выборы? Есть ли проблемы, есть ли нарушения, есть ли какие-то технические детали, которые мешают этим выборам? И с технической, и с содержательной точки зрения выборы проходят организованно. Мы со своей стороны сделали все возможное для оповещения избирателей, задействовали необходимые ресурсы информационные. Оцениваем, что работа была проведена качественно, признательны избирателям за то, что они откликнулись на призыв проголосовать за будущее России. Явка очень большая, очень высокая. В несколько раз превышает явку на выборах в Государственную Думу в 2016 году. Народ приходит как на праздник. У нас с 7.30 уже очередь перед участком. Явка большая, все организовано, происходит, без сбоев. Поэтому признательны всем, кто приходит голосовать и с хорошим настроением это делает. Избирательная комиссия справляется с таким наплывом народа? Да, мы предусмотрели, изначально рассчитывали, что будет большой, большой наплыв, поэтому вот в настоящий момент у нас увеличено количество пунктов выдачи бюллетеней, привлечены люди, которые были в резерве, вот. вы видите, что народ время ожидания составляет 15-20 минут максимум. На случай непогоды у нас предусмотрены зонты, тоже можно посмотреть на плане. Вот, максимально быстро обслуживаем. В принципе, конечно, избиратели должны сказать, но, на мой взгляд, условия созданы оптимальные. А сколько, по вашим оценкам, сегодня проголосуют людей? Пока говорить сложно. Еще у нас время только 3 часа. Рассчитываем, что будет несколько тысяч. Превысит явку на выборах президента в 2012 году, когда в Афинах проголосовало 2500. Рассчитываем... А сколько зарегистрировано? Рассчитываем, что в этот раз придет около 4 тысяч. Зарегистрировано в списке избирателей по заявлению внесено 896 тысяч. Однако, в соответствии с федеральным законом о выборах, избиратель в день обращения при предъявлении паспорта вносится также в список. Поэтому рассчитываем, что цифра будет солидная и делаем все для этого. Очень признательны за взаимодействие с сайтом «Русские Афины». Вот, признательны за то, как вы подключились к кампании по оповещению избирателей, видели, что информационные ролики собирали несколько тысяч просмотров буквально за один день, признательны за то, что это взаимодействие носит постоянный характер при организации Бессмертного полка в прошлом году и рассчитываем, что продолжим такое же сотрудничество и в этом году. Спасибо вам большое. Спасибо. Вам Здравствуйте. Можете представить? Наталья Николаевна Критонова, секретарь участковой избирательной комиссии номер 877. Как вы оцените сегодняшнее проведение сегодняшних выборов с технической точки зрения? На техническом уровне все замечательно, явка у нас колоссальная, что очень рада, что все люди откликнулись на призыв прийти проголосовать за будущее России. Сама избирательная комиссия справляется с таким количеством людей? Да, конечно, справляется. У нас достаточно, много, достаточно большое количество людей в избирательной комиссии, поэтому нас вполне хватает. Какие-то нарушения, какие-то проблемы возникали в процессе работы, жалобы? К счастью, ни жалоб, ни нарушений, ни проблем нет. Все на высшем уровне у нас организовано. И спасибо всем, всему коллективу за это, всему коллективу избирательной комиссии. Явка сейчас оставляет более двух тысяч человек. По Афинам, в Салониках превышает тысячу. Хороший показатель в Александруполисе, поэтому уверены, что до до конца сегодняшнего дня, до 8 часов, когда участок закрывается, все смогут реализовать свое право. И у нас большое количество избирателей э, проголосует. Россия, вперед! Сегодня, конечно, аншлаг сегодня в Афинском театре. Народ идет и идет, очень приятно. Наверное, по моим ощущениям, сегодня Греция решила проголосовать за всю Россию. Потому что наша явка явно будет в 2-3 раза выше всей российской. Ну что, наша Родина, мы ее поддерживаем, голосуем, за, за кого проголосовали, не скажем. И в принципе сегодня это не очень корректно, скажем об этом завтра. Очень приятно, очень приятно то, что все-таки мы поддерживаем Россию, мы идем, мы голосуем. Спасибо. Все было нормально на голосовании, нарушений, проблем никаких не было? Нет, нет, нет, все прекрасно, организовано, молодцы, спасибо. Спасибо. хорошая как раз у нас. А почему пришли на это голосование? Чтобы русскому народу жилось хорошо. А за кого вы голосовали? За Владимира Владимировича Путина. Мама, наверное, голосовала или ты голосовала? А, нет, нет. Сама сама голосовала. Ну-ка скажи, ты зачем сюда пришла? Расскажи. Что сегодня происходит в России? Выборы? Выборы президента. Мама, конечно, голосовала за Владимира Владимировича Путина, за наше будущее. Мы голосовали за как сильный президент в, стране, в нашей стране, за сильного президента. Можете мне пару слов сказать? Да, про... пожалуйста. За кого вы голосовали? За Путина. Почему? За Владимира Путина, потому что доверяю ему. остальные? остальные неинтересны в своей предвыборной кампании были. Больше доверяю как-то Путину, потому что он, с моей точки зрения, страну на ноги поднял. вам Зачем мы пошли на эти выборы? Этот раз, с того, что уже на самом деле бедную Россию не знают, как в грязь вляпать, само собой, надо поддержать за Путина и только за Путина. Лучшего нету. А зачем вы пошли на эти выборы? Ну как, зачем? Это, моя, это мой долг. За кого голосовали? За Путина. Я Горд. Очень рад, что очень много людей. Вперед, Россия. Ну, скажем так, для будущего России. За кого голосовали? Путина. Мы пришли на это голосование, потому что сегодня решающий момент. Естественно, мы проголосовали за Путина, потому что мы любим этого президента, любим Россию и болеем за Россию, и за Путина болеем. Вы впервые пошли на эти выборы или уже уже ходили перед этим? Первый раз, первый, первый раз. раз. Как вам эти выборы? Ну, мне кажется, есть, есть перспектива. И я считаю, что будучи России... Реально зависит от этого человека и поэтому я считаю, что мы должны реально подумать, кого мы будем голосовать. А за кого вы голосовали? За Владимира, владимир Путин. Да, голосовала. Можно вам маленький вопрос? Можно. Это ваше первое голосование было или вы уже голосовали ранее? Первое голосование. И как вам эти выборы? Хорошие. А за кого вы голосовали? Не скажу. А ваши подруги? Первый раз. Первый, Первый раз. раз. И за кого голосовали? Тоже Я не, сказал. не сказал. Как вам эти выборы? За кого голосовали? За Путина. За единую Россию. Почему? Потому что он глава. Он командовать. Хорошо. Впечатляет. Явка впечатляет. Приятный сюрприз, что люди в очереди выстроились уже с 7.30 утра. И сейчас, когда мы с вами разговариваем уже, Время э, после двух, а людей на улице, большой поток и <laughs>, длинная очередь. Э, так что, ну, можно сказать, как говорится, не гиний э, растроган. Вот так. На самом деле это были мои первые выборы, и достаточно все так, торжественно, официально. Мне понравилось. Говорили, даже сегодня подарки были для первых? А, да, небольшие презенты в виде магнитов, поэтому было очень приятно. За кого голосовали? Секрет или не очень? Ну, наверное, не особый секрет. Я уважаю политику Путина, поэтому голосовала именно за него. Каким путем оказались вы оказались в Греции? В качестве члена команды какой-то или это просто ваша форма? У нас проходили соревнования по фехтованию, и поэтому пришлось голосовать в другой стране. Так, вы проголосовали первый раз? Да. А почему вы пошли на эти выборы? Да, Он да. по-русски плохо читал? Да, плохо я по-русски, но... Скажи, что ты чувствуешь э, лёгкий, лёгкий, ну, лёгкий, Что ты чувствуешь? И для чего ты пошел? Для... Это... для... Это... Я беру я просто... Для... для опыта? Для опыта. Это для это опыта. Да? Понравилось мне, что mm -hmm. я прогрессовал, и, думаю, правильный... Правильно? Да, правильно я сделал. А за кого голосовал? Ну, не скажу, это, это секрет, секрет да. да. Какими судьбами его занесло в Грецию? А, морскими цыганскими путями. Пять лет уже путешествую, вот сейчас нахожусь в Греции, меняю лодку. А голосовать вы пришли сюда, потому что вы находились рядом. Я правильно понял? Да, совершенно случайно. Я сегодня утром сунулся в интернет, оказалось сегодня голосование, вот я здесь. За кого голосовали? Секрет? Нет, не секрет. ВВП. ВВП. Да. Почему? Нравится? Как для вас прошли эти выборы? Вы знаете, замечательно. Я очень рад, что все-таки я давно живу в Греции, но у меня есть большая связь. И я прихожу сюда на выборы и радуюсь тому, что я все-таки русский. За кого ты голосовал? Я заголосовал за Путина. И только за Путина. Единственный человек, который в данный момент является силой и, я так думаю, и надеждой для всех нас, для русских. И за кого вы сегодня голосовали? За Путина, конечно. А вы за Тоже за Путина. Почему? Потому что он единственный лидер в данный момент э, по земле. На земле. Да, я тоже согласна с Костей. Потому что он единственный лидер. Андрей, скажи, пожалуйста, зачем ты пришел на эти выборы? Чтобы исполнить свою, свой долг. Гражданский долг перед Россией, перед Родиной. И как ты оценишь результаты голосования свои? Положительно. Я пришел голосовать, значит, думаю, что мой голос внесет вклад. Я хочу, чтобы моя страна оставалась независимым государством, чтобы никакие внешние факторы не влияли. Чтобы никакие страны, никакого натиска не делали. А удержать этот натиск может только наш нынешний президент. Владимир Владимирович Путин. Спасибо. За Путина. За Путина. Конечно. Да. Я нашего за Нашего дорогого, любимого человека. Весь мир его за Ваша Путина. внучка или дочка? Внучка. Она голосовала? Да, обязательно. А за кого голосовала? За Путина. Это было первое голосование? Да. Это первое. А почему именно Путин? Ну потому что. Что еще? Кто еще? За Путина. Конечно, за Путина. Конины переправе не меняют. Ты даже не пищишь, как